Итак, пизар тут до Хелия, Арсевхоту, охрана границ. Вот внимательно, манаток Хатера. Говорю, саляха лиси, лиси баха, нельзя купаться, короче. Итак, мы на море. Это Янбо, Красное море. И вот здесь бухли. Машалла, смотрите, какая красота. Сегодня у нас март, через несколько дней Ромада. И мы приехали в Янбо. Вот здесь мы сидим в Янбо с братьями. Море красивое. А? <смех> Бажало. Так. но ну, что, самое интересное, что нас сюда привлекло, это, конечно, здесь затонувший корабль. Затонувший корабль. Большое количество чернета. Никололома. И это надо спрашивать. Может быть, кто-нибудь знает, что здесь делать с чернетом. Разрешается, не разрешается пользоваться. Напишите, кто знает. О! Провод. Так. Вот это конечно, баржа. Идем к барже. Серьезная такая. Серьезная баржа. Вот здесь вот прогнила она уже. Вниз прогнил, где вода с воздухом постоянно вот приливы, отливы. Вниз, смотрите, вот сильно поврежден, да? А вверх нормально. Вот здесь все четко. Дыр нету. А вот здесь уже прогнил а вот ниже там конечно она еще в песке может быть даже о так вот здесь вот смотрите бажа как это все здесь интересно организовано в Саудской аравии это надо узнать дорогие братья может кто-то что-то слышал может у кого-то есть опыт делитесь где-то тон 60 70 80 может быть и будет здесь большая баржа пожалуйста королла и вот она башечка металл <смех> наш капитан это сразу все подметил который приехал с нами капитан так вот здесь металл соль очень много соли конечно здесь. соль соль соль морская соль да когда-то это все плавало чё там брат Ротан? А, Рапан А, Рапан. а ну, Вот на ла... него наступишь смотрите. вот Смотрите ага. Вот на него наступишь Я помню, а на наступ... кушал, я, помню в Бахрине в... наступал на такие Идешь по берегу Вах Вах. <смех> Вах, ты смотри А это что, от мидии? Это живу, вот это э -э -э -э. А, гребешки тоже. Да-да, пусть плавает Не скин это рапан Пойдешь? Вроде бы, при... Вроде бы не отлив Что вот эту заберем? Да, сколько весит такая Я не знаю, больше реала Да ты что? А Ахи о, это я, я, давай, вот это сейчас тебя в бинокль увидят. Мой дорогой брат. Там, короче, вот на столбе на этом был на сленде написано Харсун Ходут. То есть охрана, береговая охрана, да? Можно там спросить про эту всю тему? Давай. Мы сейчас же туда все равно поедем. Все равно туда поедем и посмотрим. Вот это вот. Баржечка. Дорогие братья. А это вот море. Красота. Паца! Парни, красота! Красота, красота! В общем, что хочу сказать, мы вот все ездим, ездим, тут по побережью с братьями разговариваем. Конечно, здесь есть такие темы, я уже раньше выпускал ролики про green карту то есть зеленая карта да, в Но она, конечно, требует что больших денег, больших вложений. 215 тысяч долларов ты должен поставить э, на счет хокумата и забыть про эти деньги и потом уже больше не увидишь а тебе за это дадут гринкарту да и ты будешь здесь как саудить можешь компанию открывать но ну, сейчас новые законы в принципе ты можешь открывать как инвестор в компанию да и может быть как инвестор так что этот вопрос тоже надо изучать смотреть сколько там может это легче даже легко открыть компанию и заниматься самостоятельно не имея партнером себе саудита но мы его с братьями разговариваем вот а почему али приехал вернее не приехал он даже приплыл он приплыл реально проделав 10 тысяч километров 10 тысяч километров на своем корабле и вот мы сюда приехали сейчас янду потому что корабль сломался надо было его чинить запчасти прихватили туда-сюда но что интересно что он выступает как вольный путешественник то есть может спокойно плавать из государством государство он здесь плывет там был, там был, там был, рассказывать, где он бывал. И нам стало очень интересно с нашим братом. Брата зовут Аким. Из Киргизстана, из Бишкека Тоже приехал. Я обоим им делал виза. Бизнес-виза. И вот они оба здесь теперь. Аким привез мед. Киргизский белый. Уже завез. Несколько партий. Продал. Альхамдуля, Альхамдуля, Альхамдуля. Участвовал на ярмарках. С медом. В Ряде. Ярмарка была по меду. Альхамдуля работает. Вот сейчас приехал Али. И тоже вот сейчас со своим своим кораблем это тоже будет фотографии видео корабля тоже будет дай лав, дай лав. мы вступим на этот корабль но самое интересное что нам понравилось вот много мусульман пишут в комментариях ну как нам приехать как нам сюда приехать как нам сюда приехать а вот интересная дорога интересное направление покупайте яхту небольшую лодку тут конечно в этом плане уже али будет выступать как эксперт потому что он знает что он уже более 30 лет этим занимается я его знаю по Египту. Оказывается, у нас очень много общего было. Вы видите, когда я 15 лет в Египте учился, то Али там занимался как раз кораблями, лодками, суднами. Большая компания у них была. То есть он знает эту систему. А сейчас он колесит, представляете? И держал курс на Йемен. Плыл в Йемен, представляете, на корабле. Это такая... Это что-то прям... Что-то не знаю. Но у меня в голове не укладывается. Я вот в свое время хотел все... Саудовской Аравии попасть. А, в Египет попал, в 15 лет прожил. В Бахрейне жил, я в, в Эмиратах был, в Турции. Потом в Саудовской Аравии. Наконец-Аллах открыл мне. И вот уже 5 лет, как в Саудская Аравия. Но теперь вот новое, что-то новое есть еще, о, которых, о чем ты не знаешь. А это вот э, иметь свой корабль. Там палуба, там, все, каюты у них там, да, номера, на 4 человека, на 6 человек, там кровати, кухня. И он плавает. Он плавает, туда сплавать в эту страну поплыл, в Африке он был, в Сомали он был, там что-то занимался, там что-то вывозил. Я говорю, надо же, а Али говорю, надо сделать вот такую прям, я не знаю, это как можно назвать, ассоциацию мусульман, которые вот готовы прям выходить в плавание, прям семьями плавать, привозить какие-то груза, товары какие-то. То есть для этого, конечно, какая-то организация нужна, потребуется фирма перевозки ну, вот я же сейчас перевозки воздушные перевозки а, потом а, этот как грузовозы да. всякие а это морская перевозка вот али он как раз занимался грузовой перевозки морской именно он заказывал а, в одессе он делал а, шивроны военные отвозил ну, шивроны это погоны всякие там шлемаки пилотки там каждый всякие там и он возил на сомали и продавал там армии дверь не продавал, а менял. Бартер делал на металл, потому что там металла очень много, и он металл на металл менял. А металл уже, естественно, разбивал в другом месте. Вы вот представляете, человек занимается такой, таким видом деятельности. Мы вот раньше, когда 15 лет жили в Египте, мы были, занимались курьерами. курьерческой деятельностью, и это возили товары. Вот это вот весь. Кмин, черный кмин, мыло, там шампунь на основании кмина, хельба, там вот это все бардакоши, аунифы, платья для намазов, коврики для намазов. Это все мы возили. 15 лет жили на этом Учишься, учишься, день не кончается. Берешь товар, едешь, набиваешь сумки. У нас у всех были золотые карты, мили, серебряные карты, мили. Кто-то даже уже на платиновые карты, мили. Пили. Ты в авиакомпаниях, э, ты был просто как VIP-персонок. Потому что в месяц два полета у тебя было. Бывало два полета. Некоторые братья по четыре полета. Каждую неделю вылетали, товары возили курьерами. И мы вот так же работали. И учились, и работали, и жили. Но вот этот, что сейчас предлагает Али, это что-то новое. Во-первых, ты свободен, ты плаваешь, именно морские вот эти все путешествия позволяют тебе с семьей плавать, дрейфовать везде там, там быть, там быть, там быть в разных странах бывать, вести какой-то тиджарет торговлю, и у Али это получается. Вот это вот что интересно, и много-много с ним можно сидеть и слушать его рассказы. Это какой-то, я не знаю, капитан Немо какой-то или какой-то Джек Воробей или еще кто-то там мусульмане, но ну тоже там по <сих>, некоторым рассказам, <сих> что тоже он примкнул под конец своей жизни к мусульманскому флоту. Все, все, иду, иду, братла В общем, братья, вот такая вот новая есть тема. Неизведанная для нас. Но я думаю, мы ее раскачаем. И я думаю, что все-таки братья будут приезжать, Как много вот в комментариях люди пишут. Нур, вот мы не знали, как попасть. Вот твои видео вот смотрели. Вот каждый день мне пишут, братья, WhatsApp, Telegram. Много рассказываешь по судьи, много вещей узнали. Но вот то же самое, вот это новое направление. Представляете, ассоциации вольных плав... этих, мореплавателей Они даже еще лучше говорит даже вот они говорят, еще даже более дерзкие такие, чем вот эти все капитаны Нема. Есть сейчас современные такие мореплаватели, путешественники, которые плавают на своих кораблях. Кого-то там за у кого-то за 25 тысяч долларов яхты покупают. Потом они делают апгрейд, улучшают, что-то покупают, и холоды всякие еще. Автоматику добавляют, это компьютер добавляют. То есть там уже карты вот эти все, навигационные, Корабль сам плывет, человек сидит, рыбачит, морепродукты. Да, это что-то что новое, конечно. Для, для меня пока, пока просто слух. Пока для меня просто рассказы. Но я думаю, мы все-таки это дело увидим и прочувствуем с братом Акимом и нам поможет брат Али. Так что братья подписывайтесь подписывайтесь делитесь своими каналами вот это вот этими ссылками видео рассказывайте братьям скажите слушайте там что-то новое назревать особенно в то время когда вокруг что-то происходит ужасное и может просто спокойно поплыть в какую-нибудь на какие-нибудь острова переждать там всю эту хитну заниматься любимым делом Изучать матное, пожалуйста, Куран учить, с детишками заниматься, плаванием, охотой, рыбалкой, добычей металла. Добычей металла. Столько фотографий его Али смотрели. Чего только они не добывают. Я думаю, Кустов, вот, наверное, он был миллиардером. Он такие вещи добывал там в море. То, что он нам показывал на видео, команда Кусто, то, что они показывали, это, наверное, верхняя часть айсберга. А на самом деле там, чего они там находили в морях и океанах, и куда только они не плавали, я даже... Предполагаю, что там было у них. Так что, братья, подписывайтесь, подписывайтесь. И пишите комментарии. Ну, расскажите, сделай мне визу. Мы тоже прилетим, мы тоже приплывем, мы тоже придем. Давай, давай, давай. Мы готовы приехать. <coughs> Потому что здесь что-то интересное, братья. Но это, и это, причем это все. Не какая-то там лажа. Корабль я вам покажу даже. Я сегодня утром увидел этот корабль. Он там стоит в гавань. Эх, брат, ладно. Что происходит? Давайте. Приезжайте.